Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар, и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о традиции, вере, наследии предков, об исторических фактах, артефактах. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. У нас в гостях Александр Белов, историк, исследователь. Мы продолжаем предыдущую тему о тех артефактах, которые Александр нам рассказал в прошлый раз. Добрый Александр, день. давай продолжим разговор вот о тех фактах артефактах которые неизвестны широкой публике широкая публика конечно она разная какая-то интересуется какая-то нет все-таки мы опираемся на какие-то научные артефакты существует допустим место вот в турции Гёпле-Тепе называется. Угу. Это город, который был откопан не так давно археологией. Хотя археологические работы нелелись в 93-м, но значимость этого места, она стала понятна только... И революционность этого места совсем недавно. Это храм, неолитический храм. Выточены огромные колонны, рельефы животных разнообразных. Но время, время это 12 тысяч лет назад. То есть, это 9-е тысячелетие до новой эры. Угу. И это не один... Что, вот, такой вот комплекс, рядом находится другой, и съемка показала, что, в принципе, около еще порядка 10 подобных храмовых комплексов находятся поблизости. О чем это говорит? О том, что вот как раз вот эта катастрофа, которая произошла на рубеже Голоцена-Полистоцена, она, в принципе, затронула этих людей. Мало того, ученые из, по-моему, немцы из Мюнхенского университета, они выяснили о том, что вот эти вот изображения Лиска-Балласа, Разнообразные, так сказать, тотемные животные, которые там в виде барельефа присутствуют, они обозначают какие-то созвездия. Эти созвездия были примерно на небе около 12 с половиной тысяч лет назад, примерно. Они это так расшифровали, так это подали, что говорится о какой-то комете, которая прилетела и, в общем-то, положила конец существованию, прежнему человеческому существованию на Земле. И разразился вот этот поток. Люди владели такими технологиями раз. у них было понимание того, что вот это вот в принципе была эта катастрофа, что она произошла. Уже были технологии возведения этих всех комплексов. рядом обнаружено зернохранилище. то есть это еще не время, не литическая революция, это гораздо раньше. И для ученых это было просто открытие, сенсации, кстати, которая недооценена до сих пор. Как так, люди, ну считайте, что, в общем-то, скотоводство, там возделывание земли, это все-таки связано, так сказать, с другими местами, это область плодородного полумесяца, но это не столь далеко, как бы, это 500 километров от гора. но тем не менее, в общем-то, но главное интересно, что как могли охотники и собиратели, которые жили да. в то время перетаскивать такие глыбы. Некоторые глыбы, вот эти вот камни обработанные, колонны этого храма, они где-то были 50 тонн. Требует от ученых какого-то объяснения. Кстати говоря, вот у нас есть вопрос. Зрительница Юлия Лада комментирует и сравнивает Велеса с богом Сетом и с другими богами. Это совершенно неправильно, это не так, потому что Сет или Сатанаил относится к той иерархии, которая представляет система технократическая, о которой мы на, в наших сюжетах рассказывали. Бог Велес это один из богов, который входит в иерархию славянскую или арийскую. И эту иерархию мы также ее показывали в нашем сюжете. И показывали вот всю родословную от бога-породителя Рамхи Великого, от рода-породителя, от Сварога и так далее. Вот это так. Поэтому изучайте глубже традицию та, которая была в страверии. Александр, я хочу сказать, из наследия нашего, ну, из страверия, из тех источников, которые передаются из уст на мифологические, вот это время характеризовалось как раз... Войной между Атлантидой, то есть жрецами, которые выбрали путь света, или технократический путь. Эти события были вызваны как раз не просто кометой, а э, битвой между белыми, так называемыми, жрецами, теми, кто выбрал технократический путь. Одни использовали силы кристаллов, э, и, естественно, другие использовали другие силы. И вот это привело к смещению резкому земли и там еще и комета бахнула как раз в Марианскую впадину и сместилась и понятно стала вот это вот событие все происходящие, когда волна mm -hmm. пошла, потепление наступало, ну это вот из традиционной мифологической то есть исторической нашего наследия mm -hmm. я согласен с этим, что в общем-то эта катастрофа, она действительно могла положить конец, и это у Платона находится по Тиме и Крите mm -hmm. два диалога, в которых да, да, да. описывается это, и кстати Салон, философ, он обратился к одному из египетских жрецов, и он ему говорит, что вот на вашей древние не греки, как дети. Вы не помните в общем-то своего прошлого, а у нас все записано. Вот у нас там и не только Салону рассказали об Атлантиде, но и Геродоту показали 361 ну, да, да, статую конечно. верховных жрецов, которая стоит, и вот так вот если посмотреть, это 10 тысяч лет назад. По, да, назад. по То есть это как да. раз ко времени вот раз, этого, да, к, этому к этому времени да. подходит. Но я хочу сказать, что вот эти технологии обработки камня, они остались. И вот, например, в Бальбек, это Ливан, ну и хорошо известно, там, значит, храм Юпитера и в основании этого храма три камня, огромных камня стоит, они такую галерею как бы делают, такую террасу. В общем, каждый камень 800 тонн. И основаниями они точно друг к другу пригнаны. То есть невозможно даже сегодня, как говорят, лезвие ножа туда вот как бы воткнуть. Но каждый из этих камней имеет вес 800 тонн. Мало того, в каменоломнях, которые в километре находятся, находится так называемый южный камень, который в поперечнике ну, 4 на 4 метра имеет, и длина 20 метров. Вес его уже 1000 тонн. Но он не до конца вырублен от породы, которая его окружает. Он на такой ножке своеобразной стоит. Не так давно обнаружен там же еще один камень, который уже 1200 тонн. Такой же паралепик это 4,4, 4,5 и 4,5 ширина. Mm -hmm. В смысле, вот сейчас а длина тоже 20 и еще один в 2014 году был обнаружен немцами тот уже 1650 тонн и вы понимаете ну спрашивается наши предки они что настолько примитивные были Что по этим да как они это вообще все мы представляем мы серьезные люди можно эти камни посмотреть и да технологически сделайте это даже по современным меркам представляется крайне сложно. Можно лазеры использовать большие, может быть, это еще какие-то технологии, но это столько затрат нужно понести, такие огромные и материальные, и людские, что представляется, что та технология и те строения, которые вот открываются, они выходят за грань нашего понимания вот этого исторического наследия и той цивилизации, которая владела этими технологиями, и эти технологии, соответственно, сегодня потихонечку открываются и можно их применять. Потому что та громада знаний, которая вообще существовала, она сегодня открывается перед нами. Ее можно использовать, не можно, а даже нужно. Поэтому мы об этом поговорим в следующих наших разговорах с тобой. И вообще по теме исторического наследия. Самое главное, чтобы люди понимали, насколько глубоко наше наследие, насколько глубокие наши познания были в смысле космогонии, в смысле материаловедения, в смысле вообще всего мира окружающего. Благодарю тебя, Александр, за такой подробный рассказ об интересных артефактах. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания.